Всем привет, дорогие друзья, с вами Варушхар и как же давно не было видео, просто я какой-то пипец настоящий, просто, насколько мне было лень что-либо снимать, что-либо, надо прям посмотреть, зайти сколько у меня видео снимал, ну вот так, и сегодня мы играем в Хайф life итак, Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Мы находимся на какой-то карте, на которой мы. Без понятия на какой карте, да. Ч? Несно, ч? по мне стреляют? Кто? Партизаны! Партизаны! Ой, партизаны! Партизаны! Партизанища! Ленин взорвал урушал. Ну все пора тебя расстрелять, сакас. Так как отсюда выбраться? Нор будет. Найс. Как отсюда? А вот сюда нашли выход. <связи> Вс, давай. Ай! Мм! Mm. Найс! Nice. О, у меня у меня оружие вернулось. Mm. Найс! Nice. Он настолько опасная штука, что даже меня он уже таранит. Слышны? Слышны? Где патроны? Патроны гони мои. Где мои патроны? Где мои патроны? Гони мои патроны. Народ, у меня икра патроны забрала. Ого. Послушайте, да я машина. Уйди от меня, а? Фу, тут вроде ничего нет, поэтому поднимаемся наверх. Фу, пока мы тащим, пока мы тащим, но походу я уже на карпу, да? Так. Чел просто во пока встал. Чел, чел, чел ты, Ч! Ты, ты, Понятно. Хотя что понятно? Непонятно. Э, это то место, где он меня и, и ушатал. Кстати, вот так вот я в этой, в в этой, в этой, в этой, в этой, в этой, в этом что-то там не помню, что в этой катке, в этой карте, на этой карте. Вот так вот я выглядел, Вот этот вот зеленый челик, вот это... это. я. Почему я выгляжу как девчонка? Я пацаны лето играю. Это... это слово нельзя говорить, youtube заблучит. Ну не заблучит. Ну, может, максимум предупреждение выписать, чтобы такие слова больше не... не произносились на этом канале. Поэтому, поэтому. Уважаемые мои друзья. глубочайшими извинениями отношусь к вам, так чтобы вы понимали, понимали, что я говорю, господи, что за дичь, я просто несу, я дичь несу так продолжаем, Продло... не да, такие пацаны, я сейчас, я должен забрать, я должен, я тут должен все забрать, а почему меня не домажило, тип, но ну, как бы лол должно же было быть до домар да, типа. Здорово, пацан трэ. Уай, ты кто, стреляй. Здорово, пацан трэ. Сейчас в этот момент тут какая-то девчонка появляется. Да, да, да, да, да да, да. произошло это было очень-очень ну нафиг себе. наркоман еще может быть ой знаете я вам скажу одно не хочу я с вами иметь ни одно ни одно дело так где труба то тут должна же быть труба вот труба который идет туда пофиг или тут есть еще одна труба? Вот еще одна труба. Что дальше? Стоп, это я? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пошел отсюда! Пошел! Пошумим! Пошумим, пошумим, пошумим, братан! Мы будем с тобой шуметь сегодня. О-о-о, повезло, повезло. Ой, я нашел свои предметы. Ой, не, знаешь, я пойду. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Стоп. Ч ж так страшно-то? У меня 14 хп! У меня 14 хп! Ой, ой-ой-ой, пошел Пошел, и я, пожалуй, побегу, побегу, Нет, я улечу отсюда вам. Че за музыка? Дич, У меня лучше. Я вам отвечаю. Слушаем. Ой, на такой хорошей ноте музыку прерывали. Ну ладно, мы пока эту ха... Этот, этот, этот, этот... А, вот ты где меня придет Паразитирующее существо. Я думаешь, тебя не уничтожу. Это... Чего? Что? Где Здесь произошло... Ну... Смотрите, она же стоит на месте. <.its> Он постоянно допускает одну и ту же ошибку. Ой, не не не не не знаете что? Идите-ка вы отсюда, вот. Ах Я ненавижу таких людей, которые лучше меня. Меня это прям бесит. Оп. Хотя нам арбалет так не нужен был Ну, вообще как-то все равно Разве нет? Скажите, что да Ч? Шо? Ой-ой Ты шо? Ашотик, ашотик не мешай Видишь, я тут делом занят. Вознищем. А, шотик? Ты где? А, Ашотик, А, шотик? Тихо, тихо. Тихо, говорю же вам. Тихо. Вы что орёте? Не ори. Я в него сегодня... Есть, yes, я его убил, грохнул, так сказать. Ты ждал, накал. Вот что бывает, когда стоишь у меня на пути. Я вас просто грохаю. ой ой ой ой ой ой ой не не не ой не ой ой ой не хочу иметь дело. Тут бить, оказывается, можно было автоматом. Короче, любым оружием, я так понял. Понятно. Смотрите, как он быстро меня заметил, а. Конечно, с такими-то кругами, которые он наворачивает. Любой заметит. Что за оружие, которое непон... непонятно как подбирается? Чел ты, чел ты, чел ты, чел ты, чел. Быстрее, автоматище, меняйся. Ну что ж, пацаны, еще пару минуток и, наверное, будем заканчивать, потому что у этой игры нету конца. Тут можно играть без бесконечно. Фух. Ой, страшно, так как. Шо, шотик! шутик шотик! меня Ашотик забрал ору, мое оружие, которое я лично заработал. Ну, Ашотик! Я ж тебя сейчас прибить. Я ж тебя прибью. Иди сюда, Ашотик. Ца... Я по... О, кстати, мы заспавнялись там, где мы зарка... начинали. Стоп. Какое-то новое оружие или типа это? Смотрите-ка, у меня жизни начали прибавляться. Энергетик подействовал. Я стал бессмертным. А шотики не мешайте мне. Я должен затащить топ-1 Хотя здесь и так нельзя это сделать Но кому это интересно? Так, вот тут был. О, -о, -о. о! Слушай, интересная пушечка Тобл-кил Ну ладно, ребят на этом мы, пожалуй, заканчиваем. С вами был Урушхара. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы его оцените своим лайком. Также в моем дискорд-сервере проходит небольшой конкурс на роль читера. читера, так сказать. Кто хочет получить эту роль, то можете перейти по ссылочке в описании, зайти на мой дискорд сервер, и попробовать получить эту роль. Также не забывайте подписываться, ставьте лайки, не забывайте про уведомления. Набираем, давать 4 лайка, и я выпускаю еще одну серию по хайф Life. Ну а так, всем удачи, всем пока-пока.